с Азовым то за история приключилась такая? Ну, они сюда зашли, в первый подъезд наш, и начали в двери стучать к нам, выламывать, кто не откроет, там, я не знаю, выбивали двери. Но у нас дверь такая более-менее железовическая. А потом, когда начали сильнее уже стучать, я думал, прикладными. Дело в том, что у меня просто флаг на морской я служил в Севастополе. Я 8 лет не мог его никак показывать. Вот. Ну, думаю... Плюс то, что ленточки у нас 14-го года, мы когда в Россию ездили, кумовьям отдавали, чтобы мы раздавали. Вот. Но потом мы решили с супругой бежать, потому что люди они неадекватные, наверное, думали, вот, с прокуратуры там с той стороны, мы со второго этажа прыгали вниз. Но супруга не удержалась, ему упала нечаянно, там головой ударилась, повредила копчик, но остались живые. И убежали поломились-то а именно к вам вот или все-таки во все здесь? двери во все двери им нужна была точка обзора вот этого дома то есть туда и проспект им нужны были точки обзора они они вот здесь прятались заседали но руководил ими такой я не знаю чи наемник чьи, я не знаю но бородатый такой рыжий вот но он конкретно расставлял точки вот так. как вы знаете что азов там по шевронам то есть видели а их видно они ж сразу отличительные от В ВСУ. ВСУ там ребята, ну понятно что, но они их держали. Вряд ВСУшникам им не давали сдаваться, потому что бомб стрелять. А флаг ты что хранили с георгиевскими ленточками? Я служил под этим флагом три года. сейчас достаньте, достанете наверное, да? 9 мая. Конечно. А мы 9-го будем уже, бороться. нам бы пораньше.